полчаса к траншеям приезжает небольшой пикап и загружается очередной партией кустов глубокая осень оптимальное время для посадки смородины. Весной, когда у них начинается движение, еще поле не залезть, очень сыро, и поэтому приходится лучше сажать всегда осенью заранее. Более безопасно. Да, привезли, закопали, потому что большие объемы, и посадка идет постепенно то есть поэтапно. И чтобы корень не заветрило, плюс еще видите, погода прохладно чтобы не погибли саженцы, прикапывают с землей. В этом году в хозяйстве сада Суры планируют посадить 40 тысяч кустов смородины. Нужно торопиться на счету каждый погожий день. Сам процесс идет со скоростью 5 км в час. Именно так движется трактор с двумя прокурорами. Так как называют шутку другие работники. Прокурор, потому что посадил полсада. Самое важное, чтобы поглубь толкнуть. Чтобы земля была хорошая и ну и, соответственно, погода, чтобы была хорошая, а то если дождь, то не получится. Все вырастет. Будет Раньше Бессоновский район был известен своими бескрайними полями лука. Теперь рядом с селом Черткова расположатся и самые большие в области поля смородины. Их общую площадь планируют довести в хозяйстве до 6 гектаров. Это примерно 60 тысяч кустов. Сергей, почему все-таки Смородина? Культура казалось бы дачная. Многие себе делают варенье, но вы решили заняться именно этим растением. Потому что мы узнали, что есть сорта, которые приспособлены под комбайнную уборку. И тут будет задействован как можно минимум человек, то есть и трактора и техника. И будет уборка производить. Можно посадить в больших объемах получить большой урожай. А вот этим растениям сколько примерно лет? И через сколько они дадут урожай? И примерно сколько хотите с каждого Это кто получает? Это Двухлетнее растение. Мы его обрежем. И через год, то есть в двадцатом году у нас уже будет урожай. А двадцать в первом году. Такие большие объемы просто невозможно убрать вручную быстро. Ягода поспевает одновременно, не падает на землю в течение максимум двух недель. Расстояние между рядами 4 метра, между саженцами 70 сантиметров. После обрезки получается сплошная плодовая стена. Сорт создан селекционным методом под комбайновую уборку. Главная особенность, как говорят специалисты, сухой отрыв ягод. Они могут долго храниться и после сбора комбайном. Промышленный сорт, ягоды крупные, сладкие и очень ароматная. Вот это самое интересное, что она очень ароматная по сравнению даже с дачной. И плюс она более болезнестойкая. Получается, ну, дачные сорта, они, вы знаете, все болеют там, одной болезнью, второй, третий. Эти сорта уже сделаны так, чтобы они более стойкие ко всем вот этим видам заболеваний. После посадки землю трамбуют и делают обрезку, чтобы увеличить кустистость, а значит и будущий урожай. Это приходится делать вручную, труд нелегкий, но для жителей Черткова это возможность зарабатывать на своей малой родине. До Пензы далеко добираться, как говорится, а здесь рядом с домом, все устраивает, как говорится. Зарплата? Зарплата тоже. Ну, здесь хорошо, да, что вот открыли у нас сады, как говорится, и люди плотят, нам, мы надеемся на лучшее туда дальше. Добро Работы быть. много, хорошо. Сам главное. Весной на полях начнут устанавливать систему капельного полива. Затраты большие, но уже сейчас можно быть уверенными, они окупятся. Спрос на ягоду смородины намного опережает предложение. Дачников конкурентами не назовешь. Самое интересное, рынок сбыта, вот, то есть мы начали уже сажать, кто-то где-то услышал, уже звонит, спрашивает, есть ли у нас смородина. То есть, ну вот так вот. Уже, уже интересуются и уже хотят купить нашу продукцию. Завод переработки. Потом даже, даже интересует лист смородиной а именно производители чая. Одна вот этих одноразовых пакетиков. Они то есть добавляют туда вот сухошеный смородинный лист. Хозяйство сады суры создано было всего лишь три года назад, в 2016 году. Владельцы земли решили заниматься не только зерновыми культурами, но и создать свои плодовые насаждения. Сначала посадили 20 гектаров яблонь, на следующий год 60, теперь их общая площадь превышает 150 гектаров. Выглядят посадки непривычно, между бетонными столбами натянута проволока. Без шпалер эти яблони расти не могут. 62, 62-396 привой, они... Не то есть они дают такой урожай, что они, корневая система их на, на, на, расположена на поверхности, а они не держат урожай на себе, они могут упасть. Корневая система на поверхности расположена, и это дает плюс в то, что удобрения, которые вводятся, полностью получает растение, и вода в больших объемах не нужна, как обычным яблоням. А с другой стороны, все-таки нужно их капельный полив, потому что они боятся засуха? Да, об обязательно капельный полив, потому что корневая система поверх находится сверху, и поэтому как бы, земля, если начинает высыхать, им неоткуда брать влагу. И поэтому здесь есть капельный полив, который дозирует ровно столько, сколько надо яблони. Система капельного полива – главная гордость и надежда хозяйства. Она позволяет не только экономно расходовать воду, но и подавать дозированно жидкие удобрения. Яблони еще привязаны, вот видите, проволока, три... 3 миллиметра проволока идет, к ней привязана. И яблоня, и капельный полив здесь снизу, следующая будет проволока только поддерживать яблоню. Именно от проволоки она будет держать яблони. Яблони будут ростом 2,5 метра, то есть, чтобы в легкой доступности было, легко было собирать, проезжать по рядом, и можно было собрать все яблоко. И будет сформирована плодовая стенка. То есть, будет обрезка производиться так, чтобы они были как одним, одной, одни, одним плодовым рядом. Шутку яблоневые сады называют здесь Польшей. Именно так они выглядят в соседней стране. Это так называемые сады интенсивного типа. Именно санкции на привозные яблоки побудили заняться садоводством на Бессоновской земле. В принципе, сорта... Более конкурентные даже, чем в Польше Они здесь уже как бы... В Польше старые сады, здесь уже поновее Тут они более ароматные сорта И все-таки они наши у нас В нашем, в нашем климате выращивание яблок Они какие-то более ароматные, чем польские Все-таки становятся Немного заросшая травой, это значит, гербициды вы не применяете принципиально? Да, пока не, не применяем гербициды Во-первых, это может повредить самим саженцам яблонь Плюс зачем портить ну, как бы, гербициды ну, это Есть гербициды Экологию не будем нарушать. Да. А, сетка. А, сетку используем от мышей. Вот ставим сетку, видите, ее подвязали вручную. И мышки туда у нас не залазят. Зимой, когда вот так вот снег лежит, у нас защищена. яблони Современные сады.